всем привет дорогие друзья с вами канал криптошарк в этом видео у нас интересный проект масс листала форумы наткнулся на данный проект и получается у нас он был недавно объявлен там на форме bitcoin talk я посмотрел в данном проекте он довольно таки достойный проект он есть также на coin market cup поэтому давайте разберем что нам предлагает данный проект как это работает, ну и тому подобное. В общем, данный проект считает блокчейн технологию, обладающей огромной социальной ценностью, и пытается как бы сам блокчейн сделать для человека намного удобнее, намного проще. То есть проект создан для поддержания, улучшения блокчейна. Там конечно можно много себе читать. Ну, суть такова в основном идет на, скажем так, поддержание, облегчение и улучшение блокчейна в целом. Для меня больше всего интересно была дорожная карта и цена данной монетки. Я обычно, когда там проекты, допустим, нахожу, да, есть такие, на которые можно инвестировать там, на короткосрочную, скажем такую позицию ну или же в долгосрок проинвестировать. В общем по дорожной карте у нас видно какие работы были выполнены, что у нас было в этом году получается сделано, ну и судя по всему как бы проверка стабильной системы, то есть уже хорошо что у них все работает, выпуск полной версии узла клиента и получается разработка и выпуск плагина для расширения massnet сайтик у нас довольно таки простой здесь все довольно таки сдержанно сделано можно посмотреть прочитать что такое mass кто создал и тому подобное но мы особо на этом останавливаться не будем вот более интересный момент Coin Market coinmarketcap на Coin Market coinmarketcap как видите у нас цена сейчас в данный момент 43 цента Объемы за сутки у нас 3 миллиона, довольно-таки неплохие. Биржи такие у нас есть, как MXC, получается Аху, Беккс и Ходбит. Не знаю, почему на Ходбит такие маленькие объемы, на самом деле биржа неплохая. Ну и MXC exchange тоже хорошая биржа. Цена 43 цента. У нас кошельки. Mass Full Miner То есть все подготовлено. Открытый исходный код. Можно будет зайти посмотреть. Также есть документация. Белые бумаги. Это все, конечно же, имеется. Ну и вот, собственно говоря, Bitcoin Talk. 5 марта была сделана публикация. Почти 5000 просмотров. Очень много комментариев по данному проекту пишут. А, получается, а, здесь кратко описано. Всего 206 миллионов монет. А, майнеры, кошельки, социальные сети. Твиттер, Телеграм, Дискорд. Пул. Свой пул. А, в принципе, что по пулу здесь особо немного чего интересного рассказать. Я думаю, не стоит. Старт майнинг, да, как бы все все умеют, все все знают и погнали. Twitter, можно посмотреть новости, обновления. Да, ну в принципе как бы на этом и все. Не знаю, моя позиция для данного проекта такая, если, допустим, кто-то майнер можно по майнируть, там можно вливаться в проект. А если сейчас, допустим, майнингом кто-то не занимается, можно просто-напросто получается инвестировать и держать скажем так монеты и следить за проектом это лично моя такая позиция ну а кто-то может и майнингом занимается в общем ребята ставьте лайки, пишите комментарии что вы думаете по поводу данного проекта на этом у меня все всем удачи, всем профита, всем пока